Вечер добрый всем. Снова рад видеть тех, кого видел. Еще радость видеть тех, кого еще не видел. Мое имя Омара Булат Акимжанович. Я работаю в системе именно в Нью-Миллениум, с июня месяца 2018 года. На сегодняшний день, если уже даулет Коккозов стоит на седьмом, то и я за ним. Тоже стою на седьмом. Завершающем бесконечном реинвестном столе. Здесь компания New Millennium Center LTD. Можно спросить, кто первый раз сюда пришел? Поднимите руки. Поднимайте, поднимайте, не стесняйтесь. Руки не отрубаем. <смех> Спасибо. Сегодня, значит, презентация для вас. Буду вопрос задавать, старички молчите. <смех> вот это основной сайт New Millennium Center Ltd. Компания строительно-инвестиционная, но компания сама не строит, она инвестирует в строительство. На данный момент идет развитие, интенсивное развитие Северного Кипра. Северный Кипр сейчас одна из молодых государств, которая на стадии развития всей его инфраструктуры. Почему Северный Кипр? Кто был на Кипре? Кто был? Как там на Северном Кипре? Жить можно. Может, не Или не стоит туда рваться? Что-то мы все туда рвемся. Это греческий. Отлично, да. Да. Там очень плохое экономическое состояние. Вот замечательно. Мы как раз и экономику не состояние. Тайная компания там развивает строительство. То есть инвестирует в строительство на северном Кипре. Естественно, все аспекты как здравоохранение, обучение, именно знание, сторона знаний тоже очень сильно развивается. Филиалы 10 ведущих университетов в мировом масштабе. Это Кембридж, Бостон, Кейни и т.д. и т.п. 10 филиалов этих университетов работают уже более 10 лет на территории Северного Кипра. Студенты наших, с вами земляков, да, наших партнеров, дети уже там являются студентами этих университетов. Чтобы быть студентом этого университета, любому из вас нужно знать 60% английского языка, и любой из вас может стать студентом. Кто себя чувствует... А алло, возраст ограниченный есть? Нету. Не я и хотел спросить, кто себя чувствует недообученным? У вас есть прекрасная возможность там доучиться. Есть же мания гоняться за дипломами? Три диплома есть, говорят, четвертый сейчас заканчивается. Уже 45 лет все учится человек. Это тоже хорошо. Но это очень важный аспект для наших детей, внуков, правнуков. Будем там учить детей. Кто хочет реально дать Хорошее образование видов. Кто сам хочет. Как мы любим учить, да? Но не любим учиться. Вот эту возможность можно использовать. Естественно, там экологически чистый район, электричество, там отопление, газ, ТД и ТП, его там нету. Все через на солнечных батареях. В общем, экологически чистые районы, люди ездят туда лечиться, отдыхать. Кто по полгода, кто на год, кто на несколько месяцев, у кого насколько карман позволяет. В данном проекте New Millennium Center Ltd у каждого из вас есть возможность осуществить свою мечту купить, например, недвижимость. В Казахстане можно купить. Заработав New Millennium Center ЛТД. Причем это не надо годы тратить на это. Два-три месяца вашей интенсивной работы. Именно работы. Уже спрашивали, да, кто здесь сетевики? Здесь все сетевики. В мировом масштабе люди. Живя в сетевом, они говорят, я терпеть не могу сетевой. Но они там живут всю жизнь. New Millennium Center ЛТД, это основной сайт его. Работать официально в этой компании, вам достаточно скачать вот это агентское соглашение. Это официальный документ, который подтверждает, что вы действительно работаете в Миллениум Центр ЛТД. Что доходы идут именно оттуда. Почему я это говорю вам? Это должен сделать каждый партнер. С 2020 года кто знает, кто слышал каждая копейка, которую вы будете зарабатывать, она должно иметь свою историю. Если вы не можете показать, откуда идет доходность, это уже подсудное дело. Поэтому вот этот документ вам каждому необходим. У кого есть ИП? ИП. Каждый полгода по упрощенной системе вы отчитываетесь. По всем вашим доходам. Если вы этого добровольно не сделаете, вам помогут сделать это. Да, добровольно, принужденно. Вот это соглашение, которое вы сейчас видели, оно должно заверяться печатью вашего ИП. Вы его полностью заполняете на английском, на русском языке. Заполняете, отправляете в компанию. Компания, в свою очередь, тоже заполняет, кто там есть, и ставит свою печать, доказывая то, что вы являетесь агентом этой компании. На основании этого договора вы можете потом спокойно жить. И совесть чиста перед законом, перед Родиной, да? И вы спокойны. Вот это партнеры возьмите на заметку. Идем дальше. Когда вы становитесь партнером, она, кабинет, какой кабинет дается вам? Вот здесь. Это НИИК-код. На этом сайте вы можете один раз в жизни зарегистрироваться. Вторая попытка зарегистрировать одного и того же человека здесь приводит к блокировке и старого аккаунта, и нового вот такой МИД-код дается один раз в жизни. Это ваш паспорт, это ваше удостоверение в этой системе. У компании 5 проектов. Переходя из проекта в проект, когда вы регистрируетесь, вы используете только вот этот МИД-код. В этом МИД-коде сохраняется вся первичная информация, которую вы даете сами при первой регистрации. Есть вопросы? Идем дальше, дается такая карта, она сейчас виртуальная, обслуживается английским банком, эта карта имеет евро бит счет и активный счет. На евро бит счете через евро бит счет от 0 до тысячи, обычные деньги. На активном счете от 1000 и выше. Через эту карту можно делать переводы друг к другу. Вывод можно делать. Вывод делается над системой электро электронных банкингов, как Advacash и Perfect Money. Кто знает про эти системы? Все Остальные знают. Остальные не знаете? Все знают. Выводили? выводили. Вывод. Когда вы делаете вывод, поддержка не компания, поддержка за свою работу удерживает 5% от любой суммы. Выписка, выписка, выписку. По этой выписке, смотрите, вот эти все суммы, они использованы. Уже выведены, обналичены и и так далее, и так далее. Ирны тоже уже, к сожалению. да. Детальная выписка. По каждому движению идет детальная выписка. Так как в этой системе степень безопасности очень высокий. Здесь, Здесь пополнение счета. Чей, когда. На какой счет, сколько, откуда и зачем? Все описывается, все видно, все прозрачно. Ничего укрыть, закрыть, своровать нельзя. Здесь также невозможно. Спросите. Я хотела спросить вот, по поводу декларирования. Например, если я на следующий год э, или в открытых, буду приобретать себе квартиру, то есть практически, а я же должна доказать, Откуда эти деньги, да? Конечно. То есть получается, что вот эта компания, она, значит, дает основание, потому что я могу предоставить информацию этой компании, то есть она дает прав о том, что это мои доходы, да? Вот это соглашение агентское, оно и дает вам Серьезно? полное объяснение. Любой налоговый инспектор, увидев это соглашение, они понимают, откуда идут доходы. То есть они легитимные, да? Конечно. А, просто... Потом, идем Дальше. Нам компании New Millennium. Вот эта система, вспомогательный маркетинг, который был создан для нас. Вот эту систему маркетинг, невозможно его закрыть, удалить, убрать и т.д. и т.п. Медным тазом накрыть да? невозможно. Так как эта система будет работать, в любом случае даже если 10 или 3 человека будет работать эта система будет работать она независимая поэтому его и хакеры особо это не интересуется и здесь степень безопасности очень высокий что-то увести украсть невозможно система отсюда вот брать вот это вот ничего не было были два стола. 8 тысяч долларов. Люди заходили на остров мечты, попадали на остров Победы. И здесь в реинвесте они до сих пор получают по 128 тысяч долларов. Интересно? Новички? Точно? Продолжаем тогда, если интересно. Потом. Компания относится к элитным. Ряду кредитных, да? Компания уже по просьбе нас же, сетевиков, в 2012 году открывает новый его проект Сан-Метрополис. Вход 2000. В 2014 году солнечный шанс. В 2015 году Евробит. И в прошлом году 28 -го апреля открыли эконом-класс, эконом-вход для всех слоев населения 90 долларов так как мы прошли этот путь очень не советую начинать отсюда прям отговариваю мы здесь поработали полгода скажу честно идет размножение столов деньги зарабатывали по 170 по 300 по тысячу зарабатывали Лично у меня я оставил здесь 28 тысяч долларов. Пошел сюда. Надо расширить. Он действительно солнечный. Тысячу долларов вход. Четыре тысячи долларов выход. Каким образом? У нас люди визуалы будут писать. Вот вы. Квалификация Можно два заправить? личных человека. Можно чуть правее поставить? Сюда центр. сюда. Правее сюда. Центр, Квалификация центр. два человека. Отлично. Это лично приглашенных. У кого-то в окружении найдутся два человека, которым нужны деньги и недвижимость. Конечно, а у некоторых нету. Представляете, нету. Вот застрелиться. Нету. нету у меня людей. Поработали, пригласили. Дубликация идет. Четыре человека, так же как вы, начинает свой бизнес с тысячу долларов. Четыре на тысячу новички. Сколько это будет? новички 4000 вот 4000 4 человека ваши пришли вы получили свои 4000 долларов первые 4000 долларов когда вы его получаете идет распределение один раз в жизни 4000 видно? видно 1000 долларов реинвест кто знает, что такое реинвест? Все кто знают. не знает? Повтор. повтор денег Все время повтор получения новых доходов. По от вас Это от вас зависит. Есть, нету, хоть есть, каждую есть, минуту есть, можете, есть, хоть, есть, хоть есть, каждый есть, час. То, конечно, нету, да? Абсолютно нет. Временных ограничений никаких. Две долларов тоже один раз в жизни идет на недвижимость то есть получаете сертификат на 2000 и 1000 долларов буду по-нашему говорить на руки тысячу вы положили да? рот открыли двоим помогли своим двоим Ваши тысячу вернулись. Не вы перед системой, и система перед вами ничем не обязана. У нас большинство же есть же мазохисты. Положат деньги и молятся днями-ночами свое бы вытащить. Зачем ты ложила, если не можешь? Вот зачем? Вот да, Человеку нужно вообще потрясения какие-то все время. Это первый раз. Когда вы второй раз получаете 4000 долларов, тысячу снова идет на реинвест. Тысячу всегда будет уходить со всех 4 тысяч, которые вы получаете. Всегда их уходит на реинвест. И самое сладкое начинается здесь. Это новички. 3000 долларов на руки. Угу. нравится да. а там оттуда две тысячи на две недвижимость уже не будет уходить нет вот это один раз только один раз, раз в жизни да. это да. 3000 один миллион сколько у нас значит 140. 140 140 тысяч тинги. ой, кенги все время стоит у меня ручки мои шаромливые. Один миллион. Ладно, пускай 140 не будем трогать. Устраивать. Для кого это нереально? Поднимите руки. Новички. Ваши возможности. Но это же по второму кругу. Как быть. вы оцениваете? Это когда круга. уже 9, 128 долларов получим, уже второй круг пойдет. Правильно? Нет? Сейчас оленью дойдем туда еще. Вот здесь. Со второго круга начиная вы все время получаете по тысячи долларов. В какой частоте вы его хотите получать, решать только вам. Сейчас покажу кабинет, чтобы не... 20 человек можно получить. Причем отделать нечего, да? Просто играется. Да, да, да. Что да. делать? Да. да. Видно, вот такой вот круг идет. Еще три человека встанут, этот человек снова идет на вознаграждение. Смотрите, что здесь дается. Мид код ваш, о котором я вам говорил, он используется здесь и закрепляется также здесь. Все на ваше имя Соглашение, сертификат, выписка и вывод. Смотрим выписку. Никому не езжай, я. Нет. Смотрите, пополнение человек начал свою деятельность в солнечном шансе 12 декабря. 26 декабря, ой, сентября. 26 сентября он получает первые свои 4 тысячи мы солнечный шанс начинали 25 декабря уже основательно оставили все чисто с солнечного шанса пошла работа и когда у нас пошла работа наша там 30 декабря 4000 3000 на вывод видите да 11 января считайте второй раз да третий раз 19 января 4 31 января 5 19 февр... Ой, 9 февраля 6 как вы думаете возможно ли это за полгода 30 декабря по 9 февраля Шесть раз человек получает. Положил человек тысячу, сколько получил обратно? 18 тысяч долларов. Нормально? Отлично. Кто хочет? А кто хочет еще чаще? Теперь идем дальше. Извращаемся, да? это вот солнечный шанс вы бесконечно открываете один поток по 3000 долларов есть люди которые три раза в день получают это есть люди в нашей команде вот есть нигде где-то там не в москве не где-то именно в казахстане каждый человек за вами вот эти шесть человек это ваша команда. Любите их. Пылинки стряхиваете, сюсюкайтесь, кинайте. Что хотите, делайте, но живите с ними. Они делают вам хорошие <связать> обороты. Так же, как и вы, они получили первый раз 4 тысячи. Каждый из них переходит по тысячи сюда, в Сан-Метрополис. Так же, как и вы. Четыре человека по две тысячи. Сколько? Восемь. Восемь тысяч – это накопительно-переходные столы. Здесь мы ничего не получаем, но быстро переходим. Восемь тысяч заработали, перешли на остров мечты. Сюда те же ваши люди переходят сюда. Не надо не думать, что каждый раз на каждом столе нужно новых людей. Один раз вы это сделали, просто с ними работаете. Восемь, восемь, восемь, восемь. Сколько это? 32. Вот 32 тысячи человек получил. Сюда становится человек, ты автоматом уходишь за спонсором. На последний стол остров Победы. Кто уже там? Кто там уже? Вы, Нет. Вы там должны быть уже все. Мы, за вами. Мы там уже крутимся. Да? Здесь, получив 128 тысяч долларов, 32 тысячи автоматом уходят опять в реинвест. Тысячу долларов, как вы думаете, это большие деньги, чтобы запустить два потока денег? Три тысячи и девяносто шесть тысяч. Нет, конечно. Новички. Когда вы выходите на вознаграждение... Обращайтесь в поддержку со своей почты, что вы такой-то, такая-то или такие-то, пишите, mm -hmm. вставляете свой МИД-код <coughs> и пишите, что вы выводите деньги. Mm -hmm. Там даже причину можно не объяснять, потому что это ваши деньги. Эти деньги выводятся mm -hmm. за минусом 15%. Как вы думаете, 81 600 долларов. Тысяча начисляется, не видно, да, опять? Процентов удерживает поддержка. 81 600 долларов вам начисляется на ваш активный счет. Кто обидится и откажется от этой суммы? Напишите мне, я скажу, куда деньги. Как система? Наличные. Отлично. На Отлично. Что... Ну, что это что... начинать? Ну, получается, да. это, что в принципе чистая пирамиды. Потому что когда идет то там идет движение товар, деньги, товар. А здесь просто идет чисто по... деньги. Это сильная пирамида. Объясните тогда. Вкладываются деньги на недвижимость на Кипре, да? Нет. Можно и здесь покупать. Сертификаты есть. Сертификаты, которые вам даются на 2000, на, 80, на 8000, они тоже вам дают право скидки при покупке у компании. Если вы покупаете здесь, эти сертификаты не используете. Вы выводите деньги, вам выводят эту сумму, и вы делаете с ним что хотите. Нет, я понимаю. Я Все. хотела сказать, вот эти сертификаты, они в какой стране дают возможность мне покупать? Там, нет, нет, нет. На Кипре, у компании сейчас. На, только у компании. Да. Кстати. А компании в как, каких странах недвижимость? Сейчас в ну, Северном Только в Северном угу. Вы можете не покупать. Эти но сертификаты, но они бессрочные. Не вы да, можете их продать, можете подарить. Можете кому-то там помочь отдать этот сертификат, чтобы... Человек получил скидку при покупке на Северном Кипре на 8000 Пирамида, да, пирамида, да? Почему она пирамида? Смотрите для общего понимания, что такое пирамида? Вот человек стоит, он может здесь назвать сколько угодно, да? Вот здесь вот идет, вот здесь до третьей глубины все хорошо получают. До третьей глубины. Это пирамида. Дальше люди просто, они несут и несут без конца деньги. Тогда вот эти вот обогащаются, сворачиваются в любой момент. Когда вы идете в какой-нибудь хайп, вы спросите, вам честно ответят, хайп это или нет? нет. Если это хайп, то вы должны понимать, что хайп Хайповые компании, они имеют в одностороннем порядке прекратить свою деятельность в любое время суток. Чтобы вы знали, если бы это была пирамидой, я не думаю, что она более лет работала бы в 127 странах мира. Как вы думаете, эта система можно отнести к пирамиде? Люди зарабатывали, зарабатывают и будут зарабатывать. Если даже вы не придете. Это свободный маркетинг. Здесь невозможно этот маркетинг увидеть, забыть, закрыть и т.д. и т.п. Пока вы работаете, вы зарабатываете. Вы перестали работать, естественно, ничего не будет. Как и в любой работе. Где вы можете, как бухгалтер, сидеть, целыми днями дуру гонять, через месяц дай мне зарплату. Ваш работодатель, видя вашу деятельность, как оценит вашу работу? <соединяем> вот именно. Вопрос такой. <соединяющий> <соединяющий> Первый матерец, понятно. Второй матерец, когда я 000, чтобы получить сколько человек у меня в команде, лично у меня важно, кроме двух, которые я пригласил, потом придет по нарастающим конкретным. Вообще вам нужно до этого, чтобы прийти до острова. Тысячи получать что Вот здесь имеете в виду, да? 36 человек. Команду сделайте. Да. И вы все время будете получать здесь. Сделайте побольше личников. Когда мы говорим, это просто квалификация. Сейчас я вам объясню, что дает нам, когда у вас не два личника, а восемь. Вот у вас команда, да? Куда я делся? Вот здесь вот вы, ваши первые два личника. Вот вы снова, третий, четвертый. Вот вы, пятый, шестой. Вот вы, седьмой, восьмой. Хотя бы восемь человек личников сделайте. А как это сделать? Смотрите, вот я становлюсь двое своих. Они уже под собой. Как я опять на могу под себя? А, вы когда на реинвест, реинвест уходите, угу. вы же становитесь где-то на плече. И ставьте двоих, двоих личников. опять. Каждый двоих. раз на реинвесте ставьте двоих личников. Что происходит? Угу. Вот здесь вы вышли на реинвест. Угу. Да? Ушли. Сюда пришли. Вы этих двух поставили себе. Но Отсюда сходим. вышли. Да. Отсюда вышли, пришли сюда. Вот этих двоих поставили, эти двое, может быть, уже вышли. Вот эти вот сюда пришли. Вы когда вот этих четвертую пару, когда ставите, здесь может оказаться третий, четвертый, здесь пятый, шестой. Потому что они тоже работают. И вы запускаете вот это, запускаете все время, вот это идет вот сюда опять, опять идет сюда, и вот это вот все бесконечно. И часто. Если пригласили двоих, да, два человека, вот и сидите, молитесь на них. Джаном, давай, шумовой шчуте, там получается, не получается. Да? А когда у вас восемь человек, они хотите вы или нет, на энергетическом уровне начинает друг за другом успевать. Очень хорошо, если они знают друг друга еще. <плодисмент> Короче, <пожалуйста>. А <плодисмент> <плодисмент> то есть получается выгоднее э, под себя лично, чем, например, если я найду третью, четвертую, э, подарю именно тем, которые двое работают. То есть это не так. То есть лучше да, каждому, каждый раз под лично под себя подписывать. Конечно. Да? А если, например, я прошла двоих и, и тех поддерживать, то есть это не, не выгодно, да? Если вы им отдаете в личники, они уходят с ними в личники. И в Коране написано, и в Библии написано, хуже твари, чем человек, нету. Почему мы это не слышим? Вот здесь вот смотрите, вот ваш человек. У вас еще двое, вы активный человек, вы можете сюда поставить третьего, четвертого личника своего, но спонсором должны быть вы, непосредственно. Через вас. На реинвизке они все время за вами идут. Поняли? Здесь невыгодно кого-то под собой. Пусть они не сами, пусть они сами не врачи Это очень чревато заканчивается. На своей шкуре испытал уже. Не делайте этого. Система понятна? Интересно, новички. Когда начинаем? Сейчас. У тебя пять минут, подумай. Это система. Тысячу долларов вложили, три тысячи получаем, 96 тысяч долларов всегда получаем. Так? Кто хочет 96 тысяч долларов в год? Сколько раз вы хотите получать? В год? Три. Расскажите, в сухом. Су сколько? За год. За год. Ребят, Опять доска, да? В день 12. Раз, да? У нас мысли нет. Вот эту систему нет, нет, ну, 96 тысяч долларов получать Могут. Молодцы. Не могут, а сделали рекорды. Угу. Есть люди, которые за два часа сделали. Угу. Есть за четыре часа. Угу. За три дня. Угу. А вы сколько рассчитываете делать? Я же вначале вам сказал, буквально 90 за дней срок. 2-3 месяца. Два-три месяца это при черепашем вашем движении. А кто хочет, кто реально хочет, он может сделать вот это. Можно 12 раз в день, в день получать по 96 тысяч долларов. Кто не верит в это? Меря. Кто не верит? Кто не верит? А вы пока поработаете, вы приготовитесь. Ну да, люди должны быть готовы к большим деньгам. Когда ваше сознание. За концовки нету, все идут за спонсором. Они все время идут за спонсором, все время идут. Нет, Но эти дальше же вот эти люди еще они тоже должны приглашать. Это не обычная матрица, которая разделилась и сделали кольцо. На 90 долларов умники были. Они говорят, нафиг мне за спонсором обогащать его. Я лучше под своих стану. И каждый свои коммерческие интересы имел, конечно. Эти люди буквально продержались дней 40. Они так закольцевались. Мама, не горюй. Потом пришлось спасательные эти круги бросать поэтому здесь не стоит систему закольцовки даже думать вы загубите свой бизнес на корню это бизнес не на год не на пять лет даже не на 10 лет поэтому рассчитывайте на длительное сотрудничество с теми людьми кого вы будете приглашать дабы кого пригласить да? потом замучаетесь от них отделываться no. серьезно потом придется 300 долларов может две долларов заплатить чтобы переоформить место лишь бы избавиться от этого человека вышла замуж говорит, не поняла через пять лет поняла какая он сволочь, да? сволочь, надо теперь разводиться имущество делить то же самое здесь чтобы не происходили вот эти моменты Думайте сразу, с кем работать, с кем жизнь делить, обедать, летать, отдыхать, т.д. и т.п. С кем быть соседями на Кипре. Там будет казахский поселок, сказали нам. Обещали сделать. Да. Кто готов? Двенадцать раз в день а получать. Будет, а Это уже радует. А то в прошлый раз чуть, -чуть не не получили. От такой суммы. Кому что непонятно, вопросы? Очень понятно. Или, или. Теперь задавайте вопросы. Запутаетесь. Сейчас главный информатор ваш спонсор должен быть и вышестоящие спонсоры. Там правда информация в Откроешь и не поймешь, что это там. О чем рассказывают. Вроде бы говорили одно, здесь другое. Смотрит он, смотрит за 200, 2001 год. Нету вопросов? Получается, если вы все это сможете, то не это на гости, то туда не суиси. Не суиси, да. А есть какие-нибудь, потому то у нас посредительствует? Если ты не вернешься нет, они там будут висеть, все время висеть. Но есть еще моменты халявы. Mm -hmm. Если вы залезли в систему сюда, например, четверку зашли, да, вот сюда. Вот здесь и где-то. Э -э -э mm -hmm. Этому, этому и вот этому особенно, вот этому хочется движений. Mm -hmm. Бывает так, что по-любому ставишь сюда двух человек. Прибил бы, конечно. Но куда деваться? Надо будет вытаскивать. Есть еще ошибочное мнение. Вот он стоит, я его сейчас на деньги выведу. Ой, он мне толпу принесет. Орал, говорит, заполнит. Знаете озеро орал, да? Который говорит, заполнит. Такого не бывает. Это бред сивой кобылы. Самообманом не занимайтесь. Этот человек никогда не будет работать. Это я вам говорю, как гинеколог-гинекологу, да, как сетевик-сетевику говорю. Это не будет, мы самообманом занимаемся. Если вы только сделали такие движения, ни на что не рассчитывайте. Представьте, что вы и шаг, и все, нормально вот это все идет. Понятно, да? Есть вопросы еще? Как Оставьте их в покое 90 этих долларов, приведите людей, объясните, что вы отсюда начнете. Вот здесь, смотрите, как вас зовут? Вот здесь, вот той системой, мы полгода кружились там. Вот реально извращайтесь. Вот здесь мы начали 25 декабря 2018 года. Через 20 дней... Вот здесь уже... Сколько у нас человек было? Буквально за 20-25 дней люди оказались там. Вы представляете, с 90 долларов, чтобы привезти человека сюда? Да застрелиться сразу можно это же нереально вы замордуетесь сами замучаете всю команду все потом будут уходить другой придется скажет, 10 же на 90 у вот стою и она вот такая поешь пошли со мной на тысячу вы джеркет так все и ушла а понимаете вот так и происходит Код у вас есть. У вас есть МИД-код. Вы по этому МИД-коду и здесь регистрируетесь, и здесь, и здесь. Новая, Новая регистрация по МИД-коду. Поняли? А люди, как сам, долларов, то других людей Зачем других людей? Работайте с ними. Сколько? 20. Ну, господи, 15-20. У нас там человек было, ничего, все пришли сюда. Разговаривайте, объясняйте человеку. Покажите. Сами не можете приведите мы объясним. Надо давать возможность. Сказать, что она еле на 90 зашла. И она не найдет тысячу это смотря как заинтересовать. Большой или котлетой, да? Сначала мы за тобой придем. Оставьте их в покое. <свист> <свист> не кантуйте таких людей. Вообще не контуйте. Это болото. Что уже работали, варили, все люди так Многие. Прям, кто да, хочет, это, а, как, у нас нету Типа, ну, а я а тебе откуда их не будет? давать. Ну, ты же вот говоришь что вот эти миллионы, давай нам что-нибудь покажи. И все хотят, чтобы Нет. показали свой результат. Чтобы... Вы им покажете, скажете, ой, я 3 тысячи заработал. Он сказал, о, молодец, давай за меня заплати. Да. Понимаете? Я же говорю, а, да, это а да. Не качайте болото. Думаю. Пускай не трогайте. Есть люди, которым ты скажешь, вот система есть, тебе вообще надо это или нет. Конкретно, никогда не, не бойтесь задавать вопрос, есть у тебя деньги или нет, ты идешь или нет. А мы вокруг да около ходим, ходим, окучиваем, ходим, и двое расходятся, и непонятно, что было вообще это, что давай. Вообще извращение такое было, да? Конкретно спросите. Завершайте сделку всегда. Незавершенная сделка – это вы считаете заранее подарили человека кому-то. Придет красавица, скажет: "Ты где? Я в Миленима. О, у меня там сейчас одна рассказывала мне. И чё понравилось? Да не знаю. Иди сюда, я тебе объясню. Сейчас все сделаю. Три минуты посиди. Так далось. Мы деньги нашли, понимаете? Да, да, да. Всем все ясно? Да, ясно. Можно? Завтра будет такая же фигника? Завтра? <связывая> а надо? Хорошо тогда будет. Гульшанков? Да. Вопросов нет, да? Во сколько? Во сколько завтра? Я всех вас поздно. Женщин, с наступающим праздником. С праздником новой жизни Но... Я отключить. с праздником любви с праздником весны новой жизни новых всплесков и сегодня для вас дорогие дамы выступает лауреат международных премий деятель культуры казахстана заслуженный деятель культуры казахстана наш партнер ныне с который стоит на шестом столе я приглашаю алла бергена забаева <плодисменты> Мне кажется, вы соображали миллиарды гражданами, что-то плохо хлопаете, а вы еще богатые так делаете. Я